Новый патч, новый патч, вышел новый патч, быстрее тестить новый патч, бегу, как бы не споткнуться только. Где этот новый патч? Покажите мне его скорее. Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же бородатый скретч продолжает исследовать мир Вальхейма. Наконец-таки разработчики порадовали нас совершенно новым патчем под названием 0.148.6. Вот об этом, ребятки, патче в сегодняшнем видео и пойдет э, речь. Расскажу, покажу, что там интересного добавили, что пофиксили и о многом другом. Поэтому зритель не отключайся, смотри это видео до конца. Дальше будет очень много интересного, годного контентика. Ну и конечно же ставь свой царский лайкосик. Под данный видосик мне очень нужна, важна твоя поддержка Твои лайки это не пустой звук Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным э, видеоиграм Таким, например, как Вальхейм и не только Ну а мы, конечно же, начинаем! Разработчики приносят свои извинения за задержку Так как они ждали конкретного патча э, для движка Каких-то там э, сокетов, ребят Я мало что в этом понимаю, поэтому скажу просто-напросто как есть, этот самый пакет был запущен только сегодня и настоятельно разработчики рекомендуют обновить версию стима, чтобы у нас вот этот с вами патч работал более-менее корректно. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, обновляйтесь в стиме, это все уже должно быть на сегодняшний момент. И из того, что у нас добавили, теперь костер и очаг будут получать урон при попадании по ним каким-нибудь оружием. Я так понимаю, раньше если мы били по костру или по, по очагу, то у нас а, никакого урона не проходило. Вот видите, сейчас получает урон только лишь котел, а, только лишь стоечка, да, которая рядом с костром, а урон у нас а, не проходит. Да, друзья, если что, я играю еще в старенькую версию, поэтому у меня тут все по-старому, но и, конечно же, о новиночках я вам а, расскажу. Также, наверное, изменения коснутся и вот этого большого костра. Наверное, он тоже теперь будет получать урон. Я, если честно, не уверен, но все, мы, ребятки, с вами потестируем, когда загрузим. В этом патче есть такое интересное изменение, как расширение инвентаря армированного сундука. В старой версии у нас было 6 на 3, да, то есть 18 клеточек, а теперь в новой версии, друзья, будет уже 6 на 4, то есть 24 клетки вместо 18 в большом сундучке мы а, получим. Я надеюсь, что это коснется и нашего с вами а, большого... Парусного средства транспортного, да, водного Такого, как Дракар Возможно, да, ему тоже апнут количество ячеек, да И мы можем загружать, у него будем гораздо больше Но об этом, ребятки, я пока точно не знаю В новом патче также добавили а, возможность плавания по воде Всего лута, который мы добываем а, с боссов Я так понимаю, разработчики имели в виду тот лут Например, с Эйк это у нас рога этого большого оленя а С босса древнего это у нас болотный ключ, может быть даже и трофей с боссом Костимаса это душка, да с босса Молдера Это у нас слезы дракона Молдера, ну и с яглута Тоже все, что выпадает, ребят, короче С боссов теперь не будет тонуть тупо в воде И вы всегда сможете Это а, подобрать Видимо, были какие-то проблемы раньше, да, с этим Всем делом, но я лично не сталкивался Если кто, ребятки, сталкивался, да, с пропавшим Лутом, а, утонувшим в воде с боссов То напишите, пожалуйста, мне а, в комментариях С удовольствием послушаю В новом патче также немножко поменяют Вход в затонувший а, склепы, которые находятся на болотах. Но это, ребят, те склепы, где мы с вами фармим э, железо. Они исправлены, ребят, для того, чтобы надгробные камни не застревали. Если честно, я не могу э, знать, когда они застревали, в какой, э, в какой степени. Я, я лично с этим не сталкивался. Возможно, эта проблема реально э, существовала. Также было исправлено вращение башенного деревянного щита на стойках для предметов. Теперь это выглядит более корректно. Еще был увеличен шанс выпадения некоторых трофеев, э, таких, например, как с э, мелких комариков, да, которые у нас летают и еще кое каких монстров. Также, ребят, было исправлено здоровье существ с одной из двумя э, звездами. Да, раньше бывало такое, что встретив какого-то монстра э, с одной или с двумя звездочками, мы его убивали ровно так же, как монстра без звезд вообще. Да, я сам с этим лично сталкивался и Недоумевал. Почему именно так? По идее, Монстр со звездой или с двумя звездами должен быть сильнее во всех отношениях, да, кроме урона а, и по здоровью в том числе. Но бывало такое, что подойдешь, а, тюкнешь один раз в глаз какого-нибудь там, не знаю, гоблина а, и он развалится так же, как со нулями а, звезд. Поэтому, ребятки, этот Пункт был тоже пофикшен. Кое-какие изменения затронули разведение а, животных, а конкретно а, волков. Теперь волков будет легче приручать в ночное время Суток. Из нехороших новостей а, немножко подкорректировали гарпун. Теперь с помощью гарпуна нельзя будет гарпунить а, боссов. Интересно, работает ли это с а, морским змеем. Вот мне прям уже хочется, ребятки, попробовать. Да, кто что считает по этому поводу, напишите мне, пожалуйста, а, в комментариях. Так как только с помощью гарпуна морского змея можно облутать как а, следует. Или же они имели в виду только лишь а, боссов, а, которые конкретно боссы в каждой лаке. Но морского змея также можно считать боссом а, океанского да, биома. Поэтому, ребят, я пока что не знаю, как оно будет на самом деле, но, как говорится, поживем, увидим и потестируем вместе. Также была убрана по умолчанию игровая а, консоль. А, для того, чтобы ее добавить, нужно будет добавить в строке, а, в командной строке, аргумент, а, консоль, чтобы а, включить. Также некоторые изменения коснулись и нашего с вами а, оружия. Немножко была переработана система полета вражеских снарядов. Таких, например, как вражеские стрелы и копья гоблинов а, метателей. Если честно, ребят, надо все это дело тестировать. Да, посмотрим попозже, когда загрузим данное дополнение. Еще, ребят, были доработочки небольшие касательно боевого а, топора. Теперь боевым топором легче можно поражать нескольких а, врагов. Если честно, ребят, ни разу им не пользовался. А Но прям интересно стало, как же теперь будет работать это а, чудо оружие. Еще один интересный пункт, который влияет на силу отбрасывания игроком а, монстров, да, по которым он ударяет. Теперь этот параметр параметр отбрасывания будет целиком и полностью зависеть от вашего снаряжения. Как я понял из-за того, что написали разработчики, чем легче ваше снаряжение, тем дальше вы будете отбрасывать а, врагов при ударе. Чем сложнее ваше снаряжение, точнее тем, чем тяжелее ваше снаряжение, а, тем меньше будет сила отбрасывания а, врагов. То есть, например, бегать, если вы будете в тяжелой керасе, то а, ударив каким-нибудь молотом с отбрасыванием враг полетит гораздо а, ближе. Ближе, да, нежели вы, например, будете бегать в тролле и броне, размахивать кувалдометром, тогда ваши враги будут отлетать, типа, больше и дальше. Ну, и что, ну ничего, ребятки, посмотрим, а, потестируем, да, проверим, мне тоже этот пункт интересен, обязательно а, поиграемся с этими параметрами, ну, как-нибудь или на стримчанском, или отдельный видосик я сниму, да. Также данный патч затронет небольшие ландшафтные изменения такого биома, как черный э, лес. Там немножечко переработают башенки до да, камни. Что конкретно по этому поводу хотели сказать разработчики э, добавлено. Ничего не было. Поэтому надо ребятки смотреть, что же у нас такого интересного добавится в черном лесу. Ну я думаю, невооруженным взглядом, друзья, это особо и не заметишь на самом деле. Как мы знаем в игре есть такой интересный э, предмет, как оберег или же э, вард. Э, в данном патче сделано таким образом, что теперь в области влияние вот этого оберега, да, то есть в области влияния нашей а, базы, если, конечно же, там стоит оберег. А, например, друг ваш не сможет построиться, если же вы его заприватили, так сказать, включили, активировали. Да, раньше, я так понимаю, можно было в этой области строить что-то другим игрокам, даже если у вас он активирован. Теперь же, ребятки, эту систему немножечко переработали. И если вы поставили вар, то в вашей области даже а, никакой игрок ничего построить-то уже и не сможет. Немножко подкорректировались. Систему расчета уровня комфорта в вашем помещении Если честно, ребят, тоже надо тестировать, надо проверять Да, обязательно посмотрим как-нибудь Раньше некоторые проблемы были с уведомлением об ошибке Теперь это дело тоже пофиксили Из фиксов хочется отметить тот факт, что также пофикшен был трофей такого монстра, как морской змей. Я так понимаю, скорее всего пофиксили размеры, до да, этого трофея, потому что он был слишком громоздким, как мне казалось, да, раньше, по сравнению с другими трофеями. Но надо будет посмотреть, как это выглядит на самом деле, да. В старой версии наблюдалась такая недоработка, как отсутствие а, отсутствие алтаря четвертого босса а, Молдера. Это проявлялось тем, что в некоторых мирах вообще не было ни одного, ребят, алтаря. Вы представляете, какие ошибки бывали, об которых мы даже и не задумывались. Они на самом деле... А, были. Теперь же в новом патче этот момент вроде бы как был пофикшен разработчиками и алтарей будет достаточно у всех на картах. Надеюсь, это же и коснется а, расположения наших замечательных торговцев, которые также не спавнились в некоторых мирах и некоторым приходилось просто-напросто исследовать полностью миры и не находить их вообще. Это, ребятки, просто-напросто уму не подлежит, поэтому надо все это правильно. Молодцы разработчики, что это дело пофиксили. Я надеюсь, что торговец попал туда даже и его теперь можно будет найти практически в любом мире. И снаряжение также был пофикшен пояс Мигенгиорд. Если честно, я не знаю, что с ним было не так. Возможно, он как-то не так одевался при каком-нибудь снаряжении. Возможно, он как-то конфликтовал с чем-то. Но тем не менее, ребятки, знаете, что Мигенгиорд у нас тоже пофиксили. Теперь он будет работать как надо. Возможно, даже ему добавили немножко переносимых пунктов. Да, но это, ребят, маловероятно. Хотя чем черт не шутит, поживем увидим. Как указали разработчики, в новом патче была добавлена некоторая задержка а, при использовании молотка для построек и также культиватора. В целом был улучшен такой предмет, как молоточек. Я думаю, а, любители построиться да, оценят это по достоинству да, и расскажут о том, что действительно существенно важного изменилось в нашем молоточке в патче 0.148.6. Я с нетерпением жду, ребят, ваших комментариев. Разработчики уже с самого начала, с самого релиза данной игрушечки бьются с качеством соединения э, для кооперативной игрушечки. Да, в данном же патче была улучшена пропускная способность э, сети. Теперь это должно работать немножечко лучше на соединениях с низкой пропускной способностью. В целом это должно повлиять положительным образом на пинг, да, и теперь зависание в кооперативной игре будет гораздо меньше. Но об этом практически каждый патч говорят все разработчики, поэтому это, друзья, неудивительно, надо тестировать, надо проверять в компаниях, да, в игре с друзьями. Оно будет наверняка понятно, как это все улучшили, ну и на слабых компах преимущественно. Также из нововведений были добавлены исправления для дальменов. У которых раньше в старой версии по какой-то непонятной причине верхний камень падал а, вниз Теперь же это все подправили, вроде теперь дольмены будут а, выглядеть как а, надо Следующий пункт немножечко меня вводит в ступор, да, я немножко не понимаю, как это дело все работает Может быть я просто неправильно перевожу Было исправлено удаление предмета из стойки для предметов. Я думаю, что а, что действительно надо добавить, это просто-напросто случайное удаление какого-нибудь предмета. Вот, например, как сейчас я проходил вроде бы мимо, не смотрел на голову оленя, а все равно, проходя мимо, а, тыкнул в пустом пространстве и ее убрал. Было бы круто, если бы они действительно вот под этим подразумевали то, что я просто-напросто а, вот так вот чисто случайно не снимал бы вот эти трофеи, да, которые висят у нас на стойке для предметов. И это было бы, ребят, действительно а, значительное такое улучшение. Потому Потому что очень сильно раздражает, ты просто-напросто бегаешь вот так вот, да, нечаянно наж нажать хочешь на какие-нибудь другие э области для взаимодействия, например, или кузница или, э например, верстак или же просто открыть дверь, а получается снять верхний трофей, вот так вот например, да, было бы круто, если бы они вот это дело все пофиксили, я бы был очень э благодарен разрабам за эту фишку. Еще из небольших косметических управлений была обновлена кнопка обновления списка серверов и может быть нажата до того, как весь список будет а, загружен. Да, немножко запутанный перевод такой, но вот так оно сейчас будет и а, работать. Теперь, ребят, лучшее обнаружение плохого соединения у нас также было пофикшено. Была исправлена проблема, заставляя сервер отправлять больше данных, чем дольше был подключен Клиент. Ну и также, ребятки, были обновлены, конечно же, элементы а, локализации. Теперь перевод различных элементов и моментов игры, я надеюсь, что даже русский перевод, а, будет гораздо лучше и корректнее, чем это было раньше. Итак, на данный момент это все изменения и фиксы, которые принесли нам разработчики в этом Патчи. Если же, зритель, ты считаешь, что братишка Скреч чего-то недорассказал или же сказал немножечко корявенько, то, пожалуйста, поправь его в комментариях, да поругай, и братишка Скреч, возможно в следующем видео поправит предоставленную информацию. Ссылочку на более подробное изучение всех изменений данного патча я оставлю, конечно же, под данным видео она а, будет. Зритель, если у тебя есть также крутые годные идеи по Вальхейму и не только, то смело пиши мне в комментариях, предлагай, и возможно в ближайшее время озвученная тобой идея. Появится на моем а, каналчике. Ну что ж, спасибо за внимание. Зритель, играй только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея и всегда только положительных эмоций. Продолжение, конечно же, следует. Еще обязательно увидимся и услышимся.